Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый кролик. Ну вот сегодня наконец-то нам дали на работе подарок. Юлька, давай взвесим подарок наш, сколько он там весит. О, да, и совсем перепомать. Поставьте весы на ноль. Ой, а куда ты залазишь сама? Ну, 250 стабильно. Ну давайте, высыпайте, сколько здесь. Конфеты убирайте весы. Синка у нас еще что ли? Вот такой а -а -а. у нас на работе дали подарок. Тихо, подожди. Шоколад. Буде лежить софи. Если у нас валится сейчас со стола. Ну, а софа такие любят тоже. Да? да. Ну, ну что, палочки, детки? Конфетки. Как вам подарок? Мама еще подарок не получала на работе. почему то с вами. не получала. Ага. Что-то не дают еще раз. Ну, считать мы их не будем, конечно же. Просто сделаем такой небольшой обзор. Женька руки Это вкусно. Вкусно? Такую люблю дают вот это. Вкусно. Ну что, детки, пойдет подарок? Пойдет. Ладно. Что то какая-то. А уже объелить ко А, конец. ну понятно, да. Так, ну подарок это не самое главное, что сегодня мы вам покажем. Покажем мы вам наши косяки по строительству крольчатника, а также, что нам нужно будет сделать сегодня к вечеру. Оставайтесь с нами, Юлька, улыбнись. Так, друзья, ну подарок подарком. Дети мне затребовали сделать огоньки. Здесь у нас, короче, 4 пары, они 5-метровые в один ярус. Но, проблема в этих огоньках, знаете о чем? Они плохо держатся вот на этой коробочке. И есть провода, где у нас поотрывались. Для этого, <свят> это первое, нужно спаять. Спаянник, слава богу, какой-то китайский у меня есть, но не было припой. Сегодня ездил на рынок, брал припой. 2 рубля 20 копеек. Дешевая фигня. Будем работать. А, вот, здесь от Короче, мало что они... Порватые, так нужно еще соединить в одну ленту, это получится метров двадцать, не меньше, хотим наше крыльцо немножко тоже перемотать, вмотать, чтобы так, Софья куда ты поползла, чтобы было более-менее красиво, окна мы украсили, но это недостаточно, потому что наши соседи очень молодцы, они по периметру дома, метров ступости или огоньков, веранду украсили, все окна украсили, то есть вообще супер, но мы же не хотим выглядеть хуже, правильно, у нас тоже должно быть очень красиво. Так что соседи наши молодцы, купили мой удлинитель, ну как купили, удлинитель я не покупал, а купил провод, купил резерву такую двойную, 5.50, пару бель 42, одна в резерв, мало ли что. И купил, думаю, возьму маленькую катушку изоленты, думаю, не, маленькой мне мало, я же люблю помотать, 20 метров изоленты. На вечер работа, короче себе, ну это нюансики. Видите, уже и лампочка Где-то уже, первый, уже и нету лампочки. В общем, Раз ремонт будем... по полной программе да, надо. Да, будем тут что-нибудь пытаться Ну, конечно же, купим мы тоже себе 100... Сколько мы купили сто 100 метров Вот я еще думаю, 50 или 100 я, короче, Посмотрим За 100 еще хотим купить Три сетки на окна, на веранду Два на полтора, да, или два на два Ну, mm. не важно, короче, три ну, да. сетки обязательно И я хочу, чтобы 100 метров Еще тоже коньков ну, это просто на кольцо намотать. Опа, помощница. Помощница, висы. Так. Висы, ставь сюда висы. Все. Вдолк. Взвешивай. На, держи, ложи сюда. Тяжелая, аккуратненько. Это помощница. Никуда без этих помощниц. Угу. Их трое, так что тут трынет. Давай ложи. Вот, угу. Ладно, друзья, это сейчас я упакую, потому что она мне не даст ничего здесь делать. Ой, нет или она мне это все сама я и а? так что я уже больше никогда ничего это не делаю <свят> солнышко будьте аккуратненько. а ну <свят> так, сейчас будем в и покажем мой косяк который я к сожалению м -м, еще не устранил так солнышко все пойдем лучше в крепость да все идем в ну вот, друзья, мы находимся в нашем крольчатнике. Наш косяк заключается в том, что это помещение было из трех стен и пристраивалось к уже существующей постройке. И вот проблема моя в том, что я, к сожалению, не строитель. И в этом ну, знаю только так, как, как все. И плохо утеплил вот здесь. вот. Посмотрите, и здесь промерзло. А промерзло, видите, делал врезал, ну, вставки такие, врезал для усиления и вот в этом месте плохо утеплил я сейчас вот на как это сказать натыкал блин немножко утеплил залазил на крышу и плохое примыкание у меня к стене шифера там зазор буквально пол сантиметра я его не запенил до морозов мороза и получилось у меня вот такой друзья Потому, что если кто-то строит или смотрит меня не повторяйте таких ошибок сейчас я закупил пену буду запенивать с улицы здесь немножко сейчас вот так ставим мы этот утеплитель тоже запеним изнутри чтобы было нашим кроликам тепло второй вариант не второй нюанс по кратчатнику как вы все знаете у всех кролиководов здесь по центру идет бетонная дорожка но я, во-первых живем мы не в своем доме это государственный дом и он у меня до тех пор, пока я работал в данном хозяйстве, то есть в колхозе, да, если грубо говоря, чтобы всем было понятно. Поэтому что-то строить на века и монолитное не очень бы хотелось бы. Поэтому здесь бетонной дорожки у меня не будет. Не из-за того, что я ленивый, да, и не могу купить там 3-4 мешка цемента. А потому что так надо, это раз. Второе. Будет делаться из доски сороковки или 50, она просмаленная, да, как шпала. Вот такой бордюр, он будет у меня съемный, то есть на этих саморезах, здесь у меня то же самое, видите, я еще даже не прикручивал ее, а сверху, Юлька, подходи, будет делаться из поддонов такие настилы, которые будут легко сниматься, по высоте клетка у меня, видите, ну, по самой, как бы, не неже, то есть здесь работать я могу как до самого ну, конца, как сначала, так и до самого конца. И когда мне нужно будет почистить под крольчатниками, то под клетками, я их просто буду поднимать, убирать и с помощью шуфля, где мы тут супер-пупер шуфель, выгартывать и все. Плохо, хорошо, может немножко неудобно, что будут полы съемные. Ну, я не знаю, но время это нас, конечно же, рассудит и покажет, что правильно, что неправильно. Ну, у меня задумка такая. Если кто, какие мысли появились, пишите. Ну а сейчас покажем, что мы сделали вчера с кроличатами нашими и королевизмами. Так, друзья, сразу сделаем небольшой обзор нашего поголовья. Юлька сразу контролирует, потому что могут сейчас перескакивать и убегать. Так, здесь девочки наши. Здесь кто? Тоже девочки? Угу. Да, здесь тоже маленькие, и большие, блин. Здесь девочка. А здесь кто? Тоже мальчик, девочка. И здесь. А здесь уже карбушки пустовили. Я маленькая. Вот не Лови солнце. Лови ее. Что-то было, я вообще не поняла. Откуда кто высказал? Она сидела здесь. А сейчас здесь. Вот эта черная. Лови. Лови. Ага. Ой-ой. Ты что такая а? И здесь Ой, тоже поели наверное, они тут все -то Хорошо Так, а что здесь у нас? номеров? А, тише, тише. так, мы осеменили вот эту крольчиху С крольчатами вчера Все, хватит и гулять угу. Затем вот эту крольчиху мы осеменили С крольчонком и вот эту, Юлька, покажи, когда достань ее. Можешь достать? Маманья? Ага. Лови. Ай, маманья, я тут достать еще. Сейчас. Она хорошая. мама. Только покажи нам ее. Ой, ой. Ты что, саму бейся. Иди, только не поцарапай меня. Ой. Вот такая ой, маманька моя. хорошая. Выпускай, а вот там Тихо. кроли Тихо. смотрят. Ой, куда я поцарапаю? ой. Ой, бешеная Бешеная Тихо. Вот, друзья, то, что мы три крольчихи Вчера мы осеменили Сегодня наша задача осеменить с этой стороны еще три крольчихи Посмотрите, вот, как они все поваложены Жизнь радуется Ой. Потому что одна крольчиха, когда в день рожает, это очень плохо Не будет куда подкинуть, если что Но когда две-три, уже есть варианты пересадить кукование какое-нибудь сделать, ну или еще что-нибудь. ну что, друзья, если понравился вам ролик, подписывайтесь на канал, оценивайте его, ждем ваших лайкосов, подписок, а то смотрим что-то, блин, смотрит, смотрит, а видно никому мы не нравимся, потому что подписчиков очень мало. хотелось бы, конечно, больше. Юлька, что ты скажешь на посидок? ну что сказать на посидок? говори. покормить надо. покормить всех. кто а не думает пришли, кто пришли Сейчас покормим. А тут вообще свора целая. Нормально, нормально. Беляши, черныши Видишь, Сразу есть начали. Ну, потому что мы их побеспокоили. А, вот надо и им все. положить сейчас. А, там уже пусть ну, посмотрим. Так они все и так и прыгают, думают. Ну что, все, закругляемся. Что говорим? Что? Смотрите, подписывайтесь. Ставьте Смотрите. лайки. Все, и всем пока, друзья. Да, всем счастья, здоровья и благополучия. Юлька, иди кормись. Да. А я буду просто стоять. У меня сегодня отдых. Я еду сегодня на корпоратив. Кому-то хорошо. Ну, один поеду. Там сказали, женок убрать нельзя. что ты такая как это. Буду кормиться. Все, а я поехал. Все, да. всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем счастья, здоровья и благополучия.